всем привет это канал детское здоровье и мы начинаем погода сегодня я вам расскажу какая будет завтра погода а вот сами завтра выйдите и посмотрите анекдот как-то раз приходил малыш инвалид в садик и спрашивает а где здесь можно учиться а воспитательница ему прямо и налево хахах чтобы ребенок вырос умным и красивым не бейте его палкой по голове спасибо что были на канале детское здоровье до свидания